А что такое? А, да, вот я начал запись второй половины. Ну, ну вот если разрешите, перед тем, вот это последнее слово, шаббат шалом, которое и Раф сказал, и рабь перед тем, как Эли там расскажет. Смысл шаббат шалом, вот кто мне, кто мне раскроет глубже? Ну не знаю, первая реакция. Что такое шабат? Шабат не надо объяснять. Это день, который существенно отличается от других шести дней будней. Теперь шалом, мне кажется, что он тут делает? Чем чем полнее мы переключаемся, чем мы глубже уходим в шабат, тем больше а мы соответствуем этой, этой митсве, и тем больше наша душа выполняет то, что необходимо в шаббат. Но так трудно переключиться от шести будних дней, у нас сильна инерция, у нас сильны привычки. Поэтому, если мы желаем шаббат шалом, то есть полного шаббата, цельного шаббата, тем больше добра мы желаем человеку, чтобы он неформально ощутил себя в шаббат, а чтобы с ним произошли те изменения, ради которых Всевышний нам дал шаббат. Мне кажется, это, вот эта полнота ощущения шаббата, вот это пожелание мне. Спасибо. Спасибо, Но... Илья. Я думаю, у каждого сейчас есть что добавить. Да, да. Слушаю внимательно. Две вещи скажу здесь. Пшат здесь, понятно, как бы это пожелание мирного шабата, чтобы у тебя был мирный шаббат. Другая вещь. Я слышал хороший пируш. Почему в Амиде благословение за мир, оно последнее? Ведь в принципе, когда мы говорим о том, что нам нужно, то мир, в принципе, стоит на, на первом месте. Почему вдруг это, это благословение, оно последнее? Вот. И комментарий, который я слышал, что чтобы прийти к миру, надо сначала проработать все остальное. Все остальные вещи проработать, тогда ты придешь к миру. Так вот, исходя из этого, если подойти к шаббат-шалам, то э, начинаем с шаббат, да, с осознания э, связи с Божественным, э, работы над собой, там и так далее, вот вспоминаем ицят э, мецраим э, и бриат вот, олам, а в конце концов, чтобы мы дошли до до шалом, то есть от шаббата до шалом. А Ревью, да, вы начали, вы должны... Да. Такой шалом, все. я не понимаю, что это дойти до шалом. Ну, вот давайте, давайте. До я, шалом я... до мирового шалом, до, до исправления мира. Я-то ну... понимал, как обычно, неправильно, как надо. Шаббат – это прекращение. Прекращение поиска мира. Чтобы мир был в тебе и во всем, и не надо искать его. То, что мы делаем каждый день, не находим. Так я понял. Но это совсем не то, что есть. Ну, а что, а что теперь вы думаете? А теперь я думаю, спасибо тем, кто исправил меня. Нет, вот. все шевеем по ним. Я, я, я еще, если можно, добавить. Вот э, э, Беркат Кааним, например, да? она из трех частей. Обратите внимание, там тоже шалом в третьей части. Первая часть, что Всевышний нас расширяет, да, дает нам силы, расширяет еврейский народ. Второе, что еврейский народ приходит к Шуве, да, и Всевышний дает ему прощения. И третья часть, когда вот это все происходит вместе, то идет полное соединение. соединение миров, и соединение народа в одно целое, и соединение нижнего мира и верхнего мира. И, вы, и вот это все начинает жить как единый организм, как полная гармония. И мне кажется, шаббат тоже нас учит. Вот движение, движение, как, ну, такая у меня ассоциация. Все, спасибо. Спасибо, если кто-то еще хочет добавить, или хочет Вернуть нас к уроку. Э, Эли, расскажи нам, да. что было. Не, ну, короткое содержание такое. Значит, Рафьель начал с того, что высокосный год, Спасибо. два адара, соответственно, там заповеди, идея о том, что. Так как э, мудрецы сказали, что хорошо проверять мезузы э, два раза в семь лет, то как раз э, в 19-летнем цикле получается семь высокосных лет. Э, вот так примерно получается удобно, в, э, что проверять мезузы – это высокосный год. Э, сказала э, простые вещи, что солнечные, Год, в принципе, это было э, из Египта, оно перешло в христианство, а лунный из э, вавилонской традиции перешло в ислам. Дальше э, поговорил немного по вопросу, спору мудрецов, какой дар настоящий. А потом э, э, э, э, э, э, э, как бы главное внимание было на том, что как бы, что увеличиваем радость с наступлением Адара, а, а почему? Во-первых, во чему радуемся? Во-вторых, с какого Адара начинаем радость? Вот, и в конце концов, как бы главная идея была, что, что радость заповеди, да, что мы тут... Интересно, э, э, заповедям, заповедей, э, то есть тут вот э, по-разному по это можно переводить с э, очень емкого иврита. Вот, и пару идей по поводу радости, э, радости заповедям, что э, первая идея, что каждая заповедь радует Бога, что мы этим радуем Бога. Вот. Радость постижения мудрости божественной в исполнении заповеди. Радость служения Богу. Вот. Значит, фраза, которую я отдельно как бы записал, значит, что как бы это может быть как получающее удовольствие или получающее какую-то выгоду то есть от заповедей, что это проблема. То есть, но... Вопрос, как... Это, это, вы, это вы записали, что проблема? Или Раф сказал, что проблема? <с> это я дословно записал. Он сказал, что в этом проблема, да? Да, да. А. <с> Значит, и дважды он, как бы, коснулся одной идеи, вот в самом конце он второй раз ее коснулся, что смысл, смысл жизни, смысл служения, смысл, ради чего утром встать, вот, он дает радость. Вот, все. Я думаю, что самая большая радость, что мы услышали от Рава сообщение, что мы получили. И Просьба молиться. Да, первый да. раз, первый раз он просил публично, чтобы молились за него. Потому, он, потому что он понял, как это действует на, на своем на, на теле, своем на организме. Молиться, молиться, молиться. Ни одна молитва не проходит. Доброе утро. Доброе утро. Можно спросить, а что он ответил, я плохо очень поняла, что когда Миша, по-моему, спросил, что вот так а увеличивать радость, как это делать, он, Это в конце в самом. Помогайте, Миша. А, ну, мысль, я воспринял одну мне, мне, мне кажется, что я воспринял одну важную мысль. Он сказал, что надо попробовать сблизиться с великим человеком. Если человек сближается с великим человеком, у него такое счастье, да, что он оказался рядом, и он почувствовал, какая то радость оказаться рядом с великим человеком. То это в его сердце дает намек, а какая же огромная радость, что он рядом со Всевышним находится. И, и, и, и тут есть еще одна, полфраза сказать. То, что современный человек в демократическом обществе не, не знает, это радость быть рядом с царем. А это огромная радость, которая человека полностью за, захватывает. И если кто хочет хоть намек на это получить, значит, у... Льва Толстого в «Войне и мире» есть прекрасная сцена, когда Николай Ростов встречает кавалькаду царя. Какие у него переживания, как у него вдруг все его заботы отошли, и мир растел красками, сначала приближались вот эти сопровождающие, царя, уже, уже у людей поднималось настроение, потом сам царь, и потом в какой-то момент ему показалось, что царь посмотрел на него, и тогда это полностью, полностью, как говорится, он дополнился, весь мир для него исчез. Вот mm -hmm. это описание, я чувствую, оно очень, важное. очень важно, если человек в состоянии им проникнуться. То он поймет вот, что, что, то, о чем Раф Шварц говорит, что такое близость с царем вселенной. Ну mm -hmm. вот по поводу царя у нас никакой нет возможности этим проникнуться. У нас нет уже таких ощущений, нет такого... Вообще вот это понятие царь для нас это уже не звучит так, как раньше звучало. И э, это очень проблематично, поэтому ну, вот с большим человеком сблизиться, вот это действительно может давать радость. Mm -hmm. А он сказал, почему именно в Адаре вот мы должны увеличивать эту радость. Я это сама говорила на уроке, mm -hmm. а, а сейчас я вдруг как-то перестала понимать. Mm -hmm. Продолжение вопроса вашего, Таня. Когда Эль-Ягу уже в конце своей жизни... Чтобы мы он... не забыли первый вопрос. Продолжайте. Да. Когда он победил пророка, ну не пророков, а идола Покоса, и потом описывается, что он побежал впереди царя, в Иерусалим. Это он сделал в присутствии царя, и потом он побежал, как э, э, отдавая почтение перед царем в Иерусалим. При этом он хорошо знал какого-то царь и какая царица, а они были к, э, просто ужасные. Тем не менее, он, видимо, надеялся, что к, к, может случиться, они станут цариками, не знаю. Но факт тот, что он перепоясался и побежал впереди царя. И потом царица ему сказала, что, не ему, а передала, что она его собирается убить. Поэтому, да, есть такой, видимо, какой-то аспект, про который вот Миша говорит, несмотря на то, что царь... Такой далеко не Харбов. Обратите внимание, что у царя Давида, когда он еще не был царем, по отношению к царю Шаулю тоже было похоже. да? Он, хотя царь Шауль должен был, пытался его убить, тем не менее у -у -у. почтение и глубина вот этого чувства трепета перед царем у него, у него было. Но э, мы муж еще от первого вопроса. Владимир, я боюсь, что два... Маленькая ремарка. Это да, да. первый. Миша, маленькая почему, Адар, Там... почему Адар? Было спросило, почему Адар? Миша, Маленькая ремарка по поводу вашего замечания. Так, да. подождите, мы уйдем. Ну, да, давайте к Адару вернемся. Нет, ну Это по поводу... нет, нет, был вопрос Таня по поводу Адара. Угу. Это совсем простой как бы, вопрос, и Рафиэль сказал общеизвестную вещь, что как бы, нужна ахана, то есть нужна подготовка. И он сказал так, что он, он как бы добавил, что чува и эмуна церихим ахана. То есть вера и, и раскаяние нуждаются в и, и радость, и симха. То есть что нуждаются в подготовке. То есть надо эмоционально себя подготовить. Вот. Поэтому с какого периода начинается Садара, с начала Вы имеете в виду, что подготовка к Песуху, да? А, к Пуриму сначала, потом... Нет, самодар, Да, самодар. Это да, да, да. Это, а. да. Поступательно Гиула. Почему во втором Адаре, а не в первом? Потому что известное решение мудрецов, что... То есть приближаем спасение к спасению. То есть если бы у нас радость пурим, это действительно большая радость. Я понимаю, что на пурим вот у нас эта радость проявляется, но тогда это все как-то смазывается. На Пурим радость, а перед пуримом тоже радость, непонятно по какому поводу. Понимаете, как-то это все получается смазано. Вот когда вы рассказывали, почему в Сукот у нас заповедь радоваться, вот это очень там логично все, но ну это все, все очень такая целая цепочка событий, как там человек приближается ко Всевышнему, очищается и так далее, и радость получается. А тут вот как-то на пустом месте и преждевременно. Я понимаю, на пульям вот очень сильно радоваться, но, но перед этим два месяца непонятно вдруг почему – вот, вот это как-то, но трудно у себя это вызвать. Я не понимаю, как это делается без, без такой вот особой причины. Но хора... Написано, а. что Гюля придет в Песах. Да. Ну а. в Песах, вот и будем радоваться в Песах кажется, что причина сегодня прозвучала в самом конце, когда Раф сказал об этом, и Элли нам снова перевел и напомнил, когда человек встает утром, и, и он, он чувствует себя здоровым, и он читает первую молитву «Моде Ани», то ее надо говорить с радостью. Потому, о, так это же круглый год. Это же, вот. минуточку, минуточку. А, конечно, круглый год. И, и вот э, Эли сейчас сказала подготовки в этих трех случаях, да? Так вот это и есть подготовка. А, и а, когда мы поймем, что настоящая внутренняя радость от того, от служения, о том, что мы а служим самому высокому вот смотрите отличие мы всю жизнь нашу трудились там десятки лет трудились ходили на работу и это было служение мы ходили на службу от чего мы туда ходили мы ходили туда за зарплату ну в общем нет нет мама... я только на этом месте резервирую возражение Советские люди, многие ходили ради, ради достижений и так далее. Но продолжайте. Но спасибо, что разрешили. А, а, так вот, а, это, это обычное мирское служение за материальные блага или даже за удовольствие. Да? Бывает и так. А тут совсем другое служение. Вот когда мы встаем утром и все с нами в порядке, то надо научиться чувствовать благодарность и говорить вот это моде «они» неформально, значит, еще не до конца проснувшись. А с вот, -моркой. А, вот, а, а вот действительно. И вы знаете, не исключено, что это работает. И что мы с каждое следующее утро эту привычку усиливаем и радуемся больше. И вот эта радость не за зарплату, а радость от благодарности Всевышнему, что Он, несмотря на все наши, так сказать, а, а, дает нам еще, еще одну возможность, еще один день. А, ну вот, и, и, и тогда эта молитва, она, она с радостью. И мне кажется, это то самое служение, которое дает радость. И, и, и, и мы таким образом радость Всевышнему, что мы ему искренне служим из благодарности, и это отражается на радость нам самим. Вот, собственно, мне кажется, так. Если человек просыпается несколько раз ночью, он должен говорить? Мудель? А, Мудель. Это ваш выбор. Если вы просыпаетесь ночью и, и вспоминаете о том, что вы можете помолиться даже ночью, да лишний раз, да даже шма сказать, почему нет, минимум два. Я, я, я, видимо, вопрос к доктора очень существенный, потому что я часто просыпаюсь ночью. Какое, какое, какое правило? И, и действительно это а, зависит только от желания или а, есть? Или э... скажи слово. Да. А, так, во-первых, если человек от бессонницы ночь не спал, утром освобожден от моды Ани. Нет, он просыпается в я после конечно, нет. Ничего не произносится, только утром просыпаюсь. Если сказал, нарушил? Если сказал, не нарушил. Это разные вещи. Есть митсвот лотасе запретительная. Если это сделал, то нарушил. Вот. А здесь как бы повелительное, то есть э, просто не к месту сказал. А если вот. человек встал еще полная темнота? Да, то но есть... если это встал уже, э, в смысле, с кованой встал... Э, э, устал к, э, встал ночью поработать. Этю. Да, встал, встал и решил устал... поработать, с компьютером что-то сделать. А, угу. а просто посреди ночи встал, сел поработать? Да. Uh, и потом собирается еще уснуть, тогда... Не, не знаю. знаю, а вот не знает, может уснет, а может нет. Uh, нет, говорить не надо. Пусть, пусть uh -huh. работает. Uh -huh. У меня вопрос несколько в другую сторону, если можно. Я, я не перебил, Миша, я вас... Володя, не... так все-таки вот, я, понимаете, Тому я, я не, не то, что я не спорю, я наоборот, я хочу... Эту радость и я хочу понять, почему уже в Адар начинаем и почему и как это сделать, потому что я не понимаю, почему вот сейчас на пустом месте, да. еще далеко от Пурима и, и, и, и как это у себя пробудить, если это совершенно ни с чем... Не связано. У меня связанный вопрос, может быть, это мой вопрос, как-то бы, как связан с вашим, а именно по главе. Мы сейчас в этой главе мы строим храм. Это все, все эти заповеди по строению храма, они нелогичны. Почему нужно брать такие доски, почему нужно покрывало такие, это все, это все заповеди, но они не межпотим, да, они не, не понят, совершенно непонятно и невозможно объяснить. А с другой стороны, само построение храма, когда оно было сделано, и первый раз, когда Шлома построил, оно вызвало невероятную радость, и это описывается. Может быть, эти вещи как-то связаны? Можно почитать, если бы нам удалось, почитать труды Ньютона, Исаака Ньютона, который занимался, он изучал иврит, и он занимался построением мешкана. Он изучал подробнейшим образом и, и видел в, это, в этом модели мироздания. А то, что он подошел к пониманию мироздания намного ближе многих и многих других, ну будем говорить физиков, то мы это все признаем. Так вот, у Ньютона очень много работ по, по теологии, и он изучал иврит. Вот он видел он, видел, он видел в деталях и в пропорциях, там же пропорции очень важны. Он видел в пропорциях, а он был хорошим математиком. а он видел в пропорциях, которые там описаны, а отражение неких законов мироздания. В какой форме вам удалось эти материалы? Или я читать то, что вы сейчас рассказываете. Мне не удалось их читать. Они наход... Многие из этих материалов находятся в, в, в библиотеке, в, да, в библиотеке Иерусалимского университета. Вот. Но... Я не знаю, кому удается с ними познакомиться, потому что там вопрос о том, кто хозяин. Там есть какие-то наследники Ньютона. Но, не знаю подробностей, доступ к копиям. Но, но мне но мне известно это из, от моих друзей, которые каким-то образом с этим соприкоснулись через тех ученых, которые имели все-таки доступ. А, ну вот, ладно, есть просто. вот такое вот издание. Оно очень редкое. Дмитриев «Неизвестный Ньютон». Это докторат, который «Неизвестный Ньютон» силуэт на фоне эпохи. И.С. Дмитриев. Научное издание, издательство «Альтея», «Альтея», «Санкт-Петербург», год. Очень здорово. Это один из первых докторатов по неопубликованным статьям Ньютона. Вот. Тираж аж 1400 экземпляров был. У -у -у. Вот. Прекрасно. прекрасно. Тут, тут приводится и значит, то, как не, не полностью, понятно, выкладки нет, но как Ньютон накладывал проекция Мешкана на ось времени и как он расшифровал пророчество Даниэля. Вот. и какие даты он при этом получал. Ну еще мы помним, что Ньютон считал э, Рамбом своим учителем через эпохи и он глубоко его изучал. Глубоко изучал Рамбома. Uh, ну, конечно, рамбол. они оба ученые. Еврита Кабалу, да. Каба-Луда. Uh, про Рамбулу не слышал. Нет, нет, я читал. Я читал. В связи uh -huh. с, с недельной главой вспомнил как Зидьбер. Я думаю, Шелли тоже это помнит. Так он говорил, не будем учить, а мы давайте строить. Будем строить. Uh -huh. Среди нас и строили мешкан и теперь оказалась такая история. У нас проходит в нашем кореле Порошат Шабуа, и когда доходит до постройки храма, самый малограмотный человек – это я там, и могу им подсказать, сказать, потому что это вошло, мы строили с Равом Исхаком, строили храм, мы не учили там детали, а строили храм, вот это делали, это делали. Я вспоминаю, как он ходил между нами и что-то показывал там. и что-то. Только То есть... понятна ваша фраза. Вы, что, что, что, что значит вы строили? Как вы это делали? Вот я, вот я это не могу понять. Вы как... что-то делали из игрушек? Нет, нет. нет вы нет, изучали нет, строение? Не, не, не проходили, строили... главу, не, не проходили а. главу, а строили храм. А как строили, не знаю. Не, не, не физически строили, конечно. Изучая порошача читая слова, и объяснение рава. Вы и детально, вы... глубоко изучали это не, не учили, раба? не учили, не проходили а строили храм, не это каждый раз повторялось то же самое каждый год. не помнит, я думаю. А сказать, этого я не осталось? записи этого урока не осталось? Да где-то есть у меня, я же все снимал на, на видео. У меня вообще. Если вы найдете. Вот вы, вы знаете, я, я не найду. Да, если большое начинается. Может. Большое начинается с малого. Если бы вы один этот конкретный видео могли найти и поднять на YouTube, можно это было первым шагом к тому, о чем вы мечтаете. Все это поднять на YouTube. Нет, Миша, это совсем не то. У меня тоже где-то аудиозаписи, Я знаю где лежат, Но, знаете, сейчас вылетело имя из головы и ученика Айтош, ну, вот самый знаменитый, который запишет часть его учения. Так он, среди прочего, на осенние праздники ездил в Европу собирать деньги для бедной общины Цфат. Вот, и... Зная, что и как раз вот Шабат Барешета, и зная, что в каком-то, что в зале в синагоге э, сидит такой человек, ну вылетел вопрос сейчас именно, все его знают. Э, значит, Раф в синагоге дает Раф дар... Хайм, Виталь нет Рафхаем Виталь да, спасибо э, и Раф в синагоге дает драшу по по барышит, и и такие каббалистические вещи проходят и, и, и так, так из себя как бы вон лезет вот и, и видят этот сидит кривится э, крутится э, в общем и он после этого после дроши подходит к Равхаему Виталию говорит ну как вам понравилось ну говорит, ну так себе она говорит, ну, а как тогда вы учите барышит с ари? Говорит, ну как, мы читаем барышит, и мы окунаемся в это состояние Барыши. Потом читаем бара, и мы окунаемся в это бара, вот. Понимаете, вот пересказать или увидеть даже в видеозаписи урок Равейска – то не то. Вот. Это, это окунание. То есть мы, да, окунались, мы, да, строили мешками. Вот. Угу. А, а вот, а... Это осталось в голове, на Это очень здорово. Тем не менее, угу. иметь это, пусть в записи, конечно, это не… Такое полное Смотрите, ощущение. Я, давайте... Я... это в доступе для других. Бы... Я скажу пару слов. У меня есть записи, долгие годы, практически записи уроков. Большинство из них переведены на диски. И они лежат мне 85 лет. И я обращался и в Толдот, и... Нет, кто-то должен... Это жаль. Это, это, это материал, я вам не скажу, это бесценный. Это, это бесценная вещь. Я бесценный. Я даю, я даю любому, кто готов это делать, никакой платы, никакой это мне стоило очень немалых денег, но перевести, на перевести я не умею ничего. Да, но нужен кто-то, кто поднимет на YouTube. Ну, я-то не могу этого делать. Да, нужно молодого помощника. Или если кто-то из ваших детей внуков вдруг бы захотел, нет, а если нет, не то не надо знаю, искать, надо знаю, искать молодого помощника. Можно так, даже как... такой микрофон поощрительный сделать. Вы, вы, вы, вы знаете, Д давайте вместе, если хотите, полминуты просто уделим. Можно было бы попробовать поощрительный мик микрофон создать. Если бы нашелся молодой человек, который согласился бы эту техническую работу сделать. Поднять все, на, на, например, на YouTube или в будущих. Наверное, YouTube самое такое. Это уроки Рава Исхака, да? да. Живые. Да, да. Без, без, За много лет без, это же очень. Без комментариев. Вот как он начинал? Как, как но это же происходит. действительно такое бесценное. Бесценное, но пропадает. Мне 85 лет. Ну, скажем, а вы достаточно... перевели это уже в, в, в компьютерный вариант? Есть на, на дисках. На, на компьютерных дисках. дисках, да? Да. Ну, потрясающе. Ну, mm. надо, надо, надо, иск надо искать надо, кто. Надо. надо. Давайте этим же подумаем об этом все вместе. Я готов любому, любому дать с возвратом, чтобы он взял или сделал копию, или и взял, вернул потом. Нужен Потому молодой что... чел человек. Давайте так, у меня всем присутствующим просто просьба. Кто, у кого в голове возникнет э, имя, там, э, личность молодого человека, где или девушки, кто согласился бы это сделать, и мы могли бы до... микрофон подожди, до 60. И мы могли бы сделать микрофон, который... молодой Миша до 60 а Тот, -то, -то, у кого есть время, тот, -то, у кого есть время посвятить этому несколько дней или сколько потребует времени. А какой там объем э, работы? Объем лет, 13 лет, лет почти каждый день. Вау. Это было бы отлично, если бы было доступ в какое-то место, где есть быстрый интернет. А, ну сейчас же быстрый интернет и думал, Чтобы это быстро можно было поднять. Давайте знаете, есть, знаете, есть такое богатство, и оно частично относится к вам. Безусловно. Потому что вы услышали об этом. У меня сил нет. На это нет. Просто нет. Физически. Это нужно э, в YouTube, да? Я просто в этом совсем ну, не понимаю. По примеру, да? YouTube это самое простое, можно еще это как базовый вариант. Может кто-то еще дополнительный YouTube просто он самый доступный, его легче всего. То есть это нужно сделать э, как это канал в YouTube, да? Ну это личный счет в YouTube, не надо высоких слов. Вы у себя на личном счету в YouTube поднимаете и делаете. Playlist, то, что называется. то есть это нужно, чтобы у кого-то был личный счет в Ютьюбе, да? Человеку, у которого у это есть. Он есть у всех. Это его. Что? Каждый человек делает счет в Ютьюбе за пять минут. Если человек хочет, чтобы были длинные видео, ему там надо Ютьюбу сообщить свой телефон и дать подтверждение, что он не робот. Михаил, а, ты, а, ты же разбираешься в компьютерах. В нет, нужен компьютер. человек, у меня нет ресурсов времени. Нужен человек, у которого будет ресурс времени, пусть зарплату, даже, я вот говорю. Можно сделать маленький микрофон, но такого человека, который имеет свободное время и посвятит этому, не знаю, неделю или сколько потребуется. Нет, не надо одновременно. он постоянно потихоньку в сумме, но в сумме это будет много времени. В сумме это займет время. Нужен такой, я думаю, или молодой, два, два варианта. Либо молодой человек, либо молодой пенсионер, который уже, на нем нет трудовых обязанностей. Это, или а... молодой милиционер? Пен... и Милиционер тоже. Пенсионер нет, молодой. Тоже... А пенсионер? Я слышу. Молодой пенсионер, у которого есть время. Вот если даже у присутствующих э -э -э, молодых пенсионеров чувствуется, что есть время, остальное можно было бы сделать. Есть время, но нет знаний. А okay. okay. знаний не, не требуется. Это а, можно а, вас а обучить. Обучается человек буквально за, а вот а знаю, за, за час. Миша, у меня вопрос такой. А э, фактически, что это нужно делать? Вот у нас, например, это записано на дисках, э, э, ну, как их называют? Э, не диск, а диск, ну... ну CD называется, CD, да? да? CD, CD. CD, но, ну, ну, вообще, это нужно вставлять диск в компьютер потом переводить это на YouTube. Это, что это? Да, с диска... Вы можете файл или прямо на YouTube или, или в свой или внутрь компьютера его. Лу, лучше всего дисков сначала сгрузить внутрь своего компьютера, открыть директорию. Это, ну я не знаю, по русски директория нет, говорят, нет. да? Сгрузить Мне все гораздо сложнее, Миш. И тут вопрос в какой программе оно записывалось, то есть проигрыватели откроются эти… Это материалы. уже походу надо проверить. Это. это вот надо смотреть. А это, я, это, я, это я понимала, может быть что, сложнее, а может быть… Проблема для, для продвинутых людей. Нет, нет, это не обязательно. Это не обязательно. Я не забываю. Еще раз, это человек, у которого просто есть время для этого. Это потребует время, неделю времени, например. Миша, вы ошибаетесь. 365 записей на 13 лет, оно потребует... Скажем, так, скажем 200 год. Вот. Еще, еще раз, я говорю не о времени компьютера, я говорю о личного времени. Сколько это? Стоит. Ну, личного это... времени – это ну, две недели. Ну, я думаю, не тех. личного времени, человеческого, живого времени спокойно. Человек будет ставить, и каждый... Но это нужно иметь, желательно, быстрый интернет. И, и влезай. Пусть будет кто-нибудь еще. Ну все, я думаю, это а можно... быстрый интернет? Ну вот этот оптический кабель. Он сейчас и дома... у. Если можно, я вернусь к вопросу, если мы обсудили это, эту часть, потому что это, конечно, важный очень момент. Если бы это у кого-то могло начать получаться, это должен быть человек, который как бы на довольно долгое время посвящен этому. Это не, не, не а Вопрос у меня такой, я хочу... А, еще... Л Владимир, только полфразы и все, и я, я вам верну. Да. У, да. э, у Ребюды есть огромная библиотека и уроков Рава Йоэля. Ведь правда, да? Да. Все, вот две, две библиотеки, на самом деле. Угу. Я, я вас... Да. Все, все, я... я... Тоже годы. Может быть, вот мы видим, что у Рава есть помощник, который, у него есть компьютер, и помощник, судя по всему, он понимает в компьютере. Может быть, он может поднять на YouTube, так, как вы говорите. Потому что... Там, наверное, надо обрабатывать, все, которые… Не знаю, это Миша знает, я не знаю. Ну, неважно. Давайте выбрасываться. Да. Раб Йоэль тоже у меня есть по-моему, в течение 30 лет, но не так. Не в mm -hmm. Но и Раб Ицхаки лежит. У меня еще есть больная. У меня есть где-то полтысячи книг, которые написала Раби Ицхаки. А теперь я вижу, что нет, нет какая-то книжечка маленькая вышла сборник рассказов. А кроме таких ничего нет. И лежат, и лежат, и все. И, и, и это, и это лежат, тоже... И я и я лежу, после каждого приема лекарств лежу, и все лежит, все лежит. Если, есть, лежат, если, позволяют авторские, все если позволяют авторские права, то и книги можно было бы отсканировать и поднять в интернет. Такое авторские Нет. слова? Авторское права – это я. А, подождите. Нет, полтысячи – это вы написали полтысячи? Нет, полтысячи. это экземпляров. экземпляров. А, экземпляр. Джат это, это ваша книга прекрасная, я понял. Да. Вы, вы хотели бы, чтобы она была, в общем-то… Конечно, в... я хотел бы. Же, в свободном. Потому что люди, которые читают, говорят, мы видели, слышали Аравий с разных сторон, но изнутри его первый раз. Вот такие выражения есть, несколько выражений, несколько писем Доктор Мендельсон, вы знаете, я занимаюсь в нескольких темах ну, в общем, в большой аудитории я занимаюсь тем, что покупаю книги по иудаизму в разных издательствах, люди заказывают. Если бы вы мне написали такое короткое резюме, чтобы я могла поставить это вот во все группы свои, там много людей, что вот есть такая книга, и сколько она стоит, и есть такая книга, и вполне возможно, что много людей бы захотели купить. знаете давайте попробуем так сделать, если можно. Спасибо за предложение. Дай Бог, чтобы у меня силы были. Ну, резюме маленькое написать, это же лучше вас никто не напишет. Совсем такое маленькое, которое в WhatsApp я поставлю. Может, оно есть на обложке книги. Ну хорошо, я могу сама это сделать. У меня она есть книга, я знаю. Нет, вот идите, я от этого сальси буду. Uh -huh. Ну хорошо, блинедр. Я попробую это сделать. То есть я сделаю это и посмотрим, может быть, получится. Да, у меня есть где-то книг 20, наверное, которые ждут покупателей. Uh -huh. Если можно, я вопрос. Да, я, да, так что, Таня, если у вас есть возможности продавать книги, то, пожалуйста, обращайтесь. Ну что, что я я вообще не занимаюсь этим, чтобы продавать. Я занимаюсь тем, что люди заказывают, а я для да, них. Да да да. Я... То есть люди говорят, что они хотят, а я для них это еще в издательствах и заказываю, и потом э, все приходят и забирают. Да да да. Вот ну, Мне тогда я вам могу выслать список книг и Что еще? Расскажите, пожалуйста. Обращайтесь ко мне, я вам могу список 20 книг, которые я издал, послать и так далее. Пожалуйста, да, пришлите пожалуйста. мне. По e-mail e можно прислать. Или... У нас есть e-mail в, рас... в рассылке в нашей. Шаббат если можно вопрос, у меня обратно к главе или напрямую к главе. Вот эти законы, которые мы сейчас считаем по построению храма, это, это хуким, это, это, и тут оно очень интересно получается. Это настолько конкретные хуким, то есть с размерами, как делать конструкцию. И то есть здесь получается в каком-то смысле симбиоз очень выраженной конкретики. И одновременно хуким – это значит необъяснимости. Да? То, что невозможно объяснить. Мы должны принимать их так, как оно есть. То есть и самое главное, вот этот фуким, самый главный закон – это существование Всевышнего. Мы просто верим. Это, фуким мы верим. Это там, где, мы, это там, где проявляется наша вера. И, а с другой стороны, в этих законах такая, 50 крючков, столько-то метров балки такого-то размера и так далее а, а, вот к, к, как можно объяснить такую странную связь можно попытаться володя угу. а вы сказали слово вера а однокоренное ему слово проверить и мне кажется угу. может быть я ошибаюсь вы меня поправите мне кажется, что эти подробности для того, чтобы мы могли проверить. А когда мы проверим, и если мы проверим, то наша вера получит такое мощное подтверждение, что... Что вам сказать? Теперь, и еще маленькое историческое сопоставление, если разрешите. А мы сейчас с вами находимся в процессе исхода. Некоторые говорят, что это как бы вот второй исход по отношению к первому исходу из Мицраема. И вот вы не задумывались, в чем разница между тем исходом и этим, помимо того, что время разное, время другое? Мне кажется, что разница в том, что тогда евреи в пустыне по этой инструкции таки построили Мешкан, временный храм, где было присутствие Всевышнего. И они возвращались и вернулись на эту землю вот с этим вооруженные Мешканом. Если вы помните описание, то Мешкан шел впереди а во время стоянок он был в центре, а во время переходов он шел впереди. И так под водительством Иешоа бен Нуна еврейский народ вошел в эту землю. А мы во время второго исхода пришли сюда, мы уже 73 года, если не ошибаюсь, Имеем независимое еврейское государство. И все еще в дискуссии, насколько оно еврейское. Так вот, мы сюда вошли и входим, и возвращаемся, не вооруженные, а мешканам. И, кстати, наш уважаемый Рафиэль Шварц как-то по поводу Вопроса, а можно ли и надо ли подниматься на храмовую гору, ответил очень коротко и просто, как он часто это делает. Он сказал, что можно подниматься, но только с одной целью, чтобы построить храм, а не просто так. Может быть, кто-то еще был на тех же уроках и подтвердит а, а, вот это воспоминание. А, так вот, вопрос заключается в том, вот эти подробности, о которых вы спросили, Володь, они же не просто так. Они, может быть, для того, чтобы мы, пока, пока, пока стоят там всякие политические и международные проблемы, имеем мы право на храмовую гору, не имеем. Тут много всяких исторических фокусов и ошибок, которые понаделало наше руководство. Пока мы не знаем. Это трудно подвести итоги. Но нам никто не запрещает, воспользовавшись этим описанием, построить такие мешкан. Все подробности есть и материалы наберем. Ну, Бецалеля можно поискать. У нас все-таки талантливый народ. И, и построить, например, в Шило. Шило пока никто не оспаривает в наших руках. Там храм стоял, он 380 лет. И, или в другом хорошем месте, на которое пока никто не претендует. И двинуться в Иерусалим. А, и посмотрим, что будет. Вот такая вот... А, Идея у меня давно уже как-то есть, но мне, как правило, говорят, а нет, вот с тех пор, как построен храм в Иерусалиме, уже ничего не разрешено нам нигде. Вот единственное место, где мы только имеем право. Но, а, но в Торе и в Танахе написано то, что написано. И Рахель Шварц а не раз говорил, у меня это четко запечатлелось. Надо читать то, что написано. Надо уметь читать то, что написано. Какой смысл он вкладывал это там широкий, но я для себя это, это выучил. Надо читать то, что написано, и то, что мы можем исполнять. А что, а что вот попытка ответа на ваш вопрос, Володь. А что, а что говорится насчет э, ковчега? Его во втором храме уже, уже не было, да? Uh -huh. Там же скрижали, это, конечно, центральная вещь, но там еще крышка ковчега, это была совершенно особая вещь, которая дана была Маше в образе, и ее воспроизвести по словам э, можно только частично, у нее огромная роль, вот эти э, э, круги. Скажите, а какая версия сегодня? Есть версия, что оно было спрятано в конце первого храма или, или, или, или как? Или оно попало в Вавилон? Кто, кто эту тему напомнить может? Есть несколько версий. Одна заключается в том, что это было спрятано и подготовил это царь Шлому, который построил храм. И он много что сделал, что сегодня не очень понятно. До конца исследовать то, что находится под или внутри Храмовой горы, пока никому не удалось. И присутствие этого вакха там и всего, что за этим стоит, это сильная помеха для археологических раскопок. И наше государство пока не очень этим занято и форсирует. Хотя это могло бы быть самым мощным продвижением еврейского присутствия. Илья, а какие есть еще другие версии? Есть версии, что часть храмовой утвари попала в хранилище Ватикана, потому что на протяжении сотен веков они скупали где только могли, в том числе и кумранские рукописи. Многие, Подождите, многие... это же второй храм, я специально разделяю первый и второй храм. Во втором храме не я было. Я говорю о первом. Я говорю о, скри... о ковчеге, который был в первом храме, а во втором его не было. Ну, это понятно. О, я... о нем есть какие-то версии? Мне это очень... Я, я могу пару слов сказать. Да. В 80-е годы я был посланцем отцахнута э, в Осте, это под Римом. Тогда я только начинал делать чуву и очень многого не знал. Я был в Ватикане. Там на меня смотрели, я был в кипе. На меня смотрели, думали, что я фьор, они тоже ходят в вязаных кипах. И я был в каком-то подвале, где были железные двери из какого-то металла, очень толщиной полтора, наверное, метра, стена такая. И там были окна, тройные или двойные стекла. Ты мог подходить к этому окну, окошке, и смотреть внутрь. Был зал. Были столы, на столах были какие-то золотые, я тогда ничего не знал, золотые предметы, покрытые колпаком стеклянным. И этот ну, водитель экскурсии сказал, что это с храма Иерусалимского. Я это видел собственными глазами. Это замечательно. Но это период завоевания Римом. Это от второго. Да, но, но это, то, если ты сказал, что, что это одно и то же, что не было во-вторых, так это одно и то же. Какая нет, разница? нет, ковчега, ковчега. во втором храме уже не было. Ну, а там, там все, все. Я не знаю, что там было. Я в могу сказать, но все, что, что было, по-моему. Какой, ну, по-моему, это я в окошко смотрел, там смотрел минут 10, наверное. Но ну, ну, что я не знал ничего, что, ничего, что смотреть, что выискивать. Почему, Может, это... почему я говорю, а именно Ковчегу уделяют так, так много? Если посмотрите на описание крышки Ковчега, там два Керувима, вот Владимир Физик, он скажет, это уже напоминает некий резонатор. Это, причем обязанность сделать это из цельного слитка, а ни в коем случае не, не из частей. Меня слышно, что-то у меня заморозилось. Да, да, слышно. Да, да, да. Это, это может быть и духовное, и физическое устройство очень глубокого назначения. И образ Всевышнего появлялся между этими крыльями и... Нет, образа не было образа не было и и образ, и образ, и образ, и... Был голос который слышал только маше когда он стал входа в храм он стал входа и он слышал, и только он слышал всевышний Николай. просто в торе это сказано надо перечитать что всевышний появлялся между вот, вот именно конкретно Миша, не в слышал, разе, не путайте. Слышал, Слышался. ничего нет образа не было Слышно было. Только голос. Перечитайте что... внимательно. Перечитаем, обязательно перечитаем и вернемся к этому обсуждению. Но слово, что на крышке конкретно указание физического места было, как по моей памяти, надо проверить. Вот эта крышка, почему я говорю, она имеет глубокий сакральный смысл. Кроме самого ковчега, вот эта цельно летая крышка имеет огромный смысл. И отдельная тема. Где, где оно? Потому что во втором... И вторая тема, я даже не очень знаю, а была ли в ковчеге второго храма это такая же крышка, он бы как бы заново изготовлен, да? Видно по словесному описаниям. Ну, такая тема. Ну хорошо, тема требует размышления. Во всяком случае, описание нам дано очень четкое. А зачем? Давайте думать. Я вам одну из версий озвучил, но, может быть, есть и другие. Пока мы думаем, Шабат Шалом, Лекулам, спасибо. Шабат Шалом. Шаббат шалом. Спасибо всем. Спасибо большое. Да. Слово, шалом. Слово шаббат шалом теперь с большей осмысленностью говорю.